Ребят, с вами я, Тилька, и вы уже, думаю, заметили то, что у меня какая-то странная прическа, и могу сказать, что сегодня я вжилась в образ настолько, что у меня высыпали какие-то подростковые прыщи, и это реально смешно. Но, скорее всего, они у меня повылезли из-за того, что я сменила тоналку, и это такая аллергическая реакция. Но это просто так, небольшое предисловие. Сегодня, так как... Все блогеры почему-то начали снимать, как обычно, из года в год, это, наверное, традиция, back to school. Я решила тоже снять подобное видео, но это не будут какие-то закупки, покупки, то надеть, в чем идти, как краситься и так далее. Я просто хочу рассказать свою историю, почему бы я хотела сейчас вернуться в школу. И я думаю, что это будет интересно, и кто-то из вас пересмотрит свое отношение к школе и будет наслаждаться этими деньками. Поехали! Первый пункт в данном списке это Когда я закончила школу, то я поняла, насколько это были беззаботные и крутые деньги, Где ты можешь ничего не делать, у тебя куча свободного времени И ты реально наслаждаешься жизнью Если вы учитесь сейчас в школе, то в пример я, наверное, приведу вам детский садик И я уверена, что на переменках или в кругу друзей вы часто говорите Ааа, как было офигенно в садике И покушал, и поел, и поспал А что в этой школе? или только и учишься, как тюрьма какая-то. И это, знаете, хороший пример то, что когда вы закончите школу, вы будете думать о школе точно так же, как и о садике. Вы будете реально скучать, потому что в школе вы абсолютно нифига не делали и отдыхали, было полно времени, и это было реально беззаботно, и нужно было не работать, ни о чем-то особо думать, просто кайфовать. И поэтому, поверьте мне, когда вы закончите школу, то в каких-то моментах вы будете по ней скучать. Когда я училась в школе, меня очень сильно бесила форма. Думаю, как и вас тоже. И если бы сейчас я пошла учиться, то я ходила бы как хотела, и мне бы было все равно. Пусть бы меня ругали, вызывали родителей, я бы ходила как хотела. Хочу. Хотя, знаете, в девятом классе я носила штаны с заклепками и шипастые аксессуары. И знаете, я вот реально жду того момента, когда наши школы перестанут быть словно армия. То есть, когда не будет никаких приказов, не будет этой дурацкой формы, и все школьники будут просто учиться и ходить как хотят. То есть, как в американских школах. И плюс, мне бы очень хотелось, чтобы в наших в школах, Я знаю, сегодня очень много этого слова. Появились шкафчики для одежды и для книжек, как в Америке той же самой. То есть не нужно было бы носить эти килограммовые рюкзаки за своей спиной и помирать от их тяжести. Поэтому я надеюсь, что в будущем когда-нибудь мы доживем до того момента, когда все изменится в нашей сфере, так сказать, образования в школах. Третий пункт. Если бы я сейчас училась, то наслаждалась и веселилась каждый день в школе. Я бы постоянно писала бы записки, кого-нибудь бы толкала, дергала за косички, не знаю, в общем, делала все, что угодно. Потому что мне бы было, что вспомнить в старости, а не то, что сейчас. Я реально помню, что я только сидела за партой и писала... Какие-то конспекты, слушая, учителя. И знаете, самое противозаконное, что я делала в школе Это сидела в соцсетях у Васьки Потому что тогда еще не было контакта Он только там появлялся как-то Рисовала на уроке И один раз послала учительницу в попу И все, пожалуй Но если бы сейчас я училась это Наташа отожгла бы по полной уж, поверьте мне угу. Если бы я сейчас училась, то я бы попыталась стать самой популярной девочкой в школе Во-первых, потому что я блогер и была бы первым блогером в своей школе И второй пункт, если вы еще не поняли, то можно пересмотреть третий И оттуда вы поймете, почему бы я удвоила свои шансы стать популярной девочкой Пятый пункт. Я бы была смелой девочкой, и если бы я увидела мальчика, который мне нравится, я бы не стояла в сторонке и подошла бы к нему, поговорила с ним и пригласила бы его погулять. И если бы он мне отказал, и я бы ему сказала, чувак, ты не знаешь, что теряешь, ты обо мне еще вспомнишь. Так что не бойтесь подходить. А кто знает, может быть, этот мальчик захочет с вами погулять, и у вас что-нибудь получится, хотя бы дружба. Единственный минус, который я во всем этом нашла, это ранний подъем в школу. Я обожаю спать, и просыпаться рано для меня это сущий ад, и я никогда этого не любила. Я всячески в детстве пыталась как-то проспать, но меня вечно расталкивали родители и говорили пора в школу уроки начинались ровно в 8 часов и чтобы дойти до школы мне нужно было полчаса, то есть вставала я где-то в 6.30, либо в 7 утра и это была мука я знаю, что 1 сентября уже не за горами, и многие из нас всегда сравнивают школу с какой-то тюрьмой, но поверьте, не все так плохо. Наслаждайтесь каждым днем, проведенным в школе, потому что вам потом реально будет что вспомнить, когда вы подрастете и закончите школу. И да, напишите в комментарии, хотите ли вы уже в школу или нет. Нет, дайте еще месяц каникул, и вы не успели отдохнуть. Вот такое вот видео получилось, я надеюсь, что оно вам понравилось, потому что я старалась рассказать свое мнение на этот счет, и мне будет приятно, если мне удалось вас переубедить в чем-то, и вы теперь не будете ходить в школу как на пытку и будете наслаждаться ей. Ну и конечно, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, с вами была я, Тилька, всем пока, до новых встреч, ах да, новое видео будет в пятницу.